Приветствую, друзья. В начале ролика необходимо пояснить, что я не сразу включил запись. Потому что это был обычный поход на почту, как и все предыдущие. Никогда раньше таких вопросов не возникало, да и подумать не мог, что какие-то проблемы почтальонши возникнут. Я поэтому на почте не записывал раньше ничего, ну, кроме каких-то неординарных случаев. А теперь вот некоторая мадам решила что-то выдумать из головы и начала лгать. Естественно Не любому у кого документы на руках А я докажу Марки наши, да? Да, да, конечно Век. ну естественно а. но ну, имеет право а как вы хотели ну, есть нормы, нету их правила. таких нету вы но а ну, не вводите людей в заблуждение их нету да, если программа создана она не вами создана в компьютере она принимает значит нету таких правил что не вводите людей в заблуждение А потом сами же и попадете ну да. ну, куда? Ну, куда-нибудь за самоправство кто-нибудь на вас напишет, да и все. Если ради Бога. Ложные сведения, говорите людям, сведения. что не принимаются. Благодарствую. Всего хорошего.